Как же все-таки правильно провести опрос своей целевой аудитории и почему это необходимо делать? Тема сегодняшнего ролика. И я, Ольга Ашпина, хочу обратить ваше внимание на то, что нас опрашивают сейчас очень часто. С чем это связано? Но связано это с тем, что опрос по-прежнему является самым эффективным инструментом для выявления потребностей потенциального клиента. Нас опрашивают в торговых центрах, нам присылают опросы и короткие тесты в социальных сетях, мобильные операторы, банковские структуры, косметические центры, центр здоровья, центры здоровья, фитнес-центры к нам подходят на выставках и просто на улице для того чтобы получить самую важную информацию от ту информацию которая поможет подготовить востребованный продукт или услугу сейчас уже понятно что Спрос. Раньше спрос рождал предложение, сейчас предложение рождает спрос. И для того, чтобы предложение было целевым, опираются на потребности целевой аудитории. Что же делать психологам и коучам, которым тоже необходимо выявлять скрытые потребности своих клиентов? Вы со мной согласны с тем, что очень часто потребности клиентов вот в, этих, в этих тематиках они являются строго секретными и конфиденциальными. Но не каждый клиент с охотой будет рассказывать, о, например, о своих страхах, о страхе того, что, его, что ее бросит супруг, о страхе будущего, о страхе остаться без денег или рассказывать о своих ограничивающих убеждениях и комплексах, о низкой самооценке, о, о семейном насилии и прочее, прочее. То есть Сама специфика предоставления услуги Психолога и коуча, она является вот такой, вы знаете, ну, пограничной между конфиденциальной информацией и информацией, которая выдается строго дозированно. Ну, то есть сам этикет, сам формат предоставления услуги подразумевает некоторую такую тайну, тайность. Да? Что же делать? Как же правильно проводить тогда опросы? Как же выявлять действительно то, что клиенту будет нужно, за что он готов будет в итоге заплатить эксперту деньги? Я в любом случае рекомендую вам не тыкать пальцем в небо, а проводить опросы целевой аудитории. Могу сказать про себя, что я опросы провожу очень часто. И на разные темы, разных, разную аудиторию. То есть я обычно подхожу к этому вопросу с двух позиций. И сегодня я хочу вам предоставить два речевых модуля, которые помогают мне очень быстро наладить контакт с моим потенциальным а, интервьюером а, и, соответственно, взять ту важную информацию, которую я могу потом применить для упаковки услуги. А, многие из вас знают, что а, я сама являюсь автором многих услуг а, и автором информационных образовательных курсов с автором студии «Эксперт». И а, в том числе помогаю психологам, коучам, тренерам и эзотерикам упаковать их услугу таким образом, чтобы клиенты сами просили предоставить эту услугу им платно. Так вот, какие две модели присоединения к интервьюеру я использую очень активно. Ну вот давайте возьмем, к примеру, как проверить актуальность работы с таким страхом, например, как страх одиночества. Или э, страх там, страх развода, страх появления любовницы у мужа. Но у многих женщин такой страх есть, но, однако же, мы не видим почему-то в своем окружении таких женщин, которые бы открыто ходили об этом транслировали. То есть эти внутренние страхи, которые разъедают женщину, которые мешают ей жить, которые, э, из, которые на самом деле портят те отношения, существующие с супругом, и вносят в них вот это вот зерно раздора, зерно подозрения. И очень часто женщины настолько занимаются самоедством, что разрушают семью собственными руками. Только потому, что вот ну, накручивают себя до такой степени. Как же присоединиться к такой женщине, вообще спросить, есть у нее такая ситуация или нет. Ну... Чисто, чисто по каким-то э, таким вот характеристикам объективно мы понимаем, что если женщина боится остаться одна, то одно из двух. Она э, или сейчас в отношениях, или в замужестве, или, например, она э, была в отношениях, но сейчас одинока. И в том в любом в другом случае я обычно спрашиваю таким образом. Ну, понятно, что это не совсем чужой человек. В любом случае я спрашиваю. Скажи, пожалуйста, а в твоей жизни бывали такие ситуации, когда тебе приходила мысль в голову о том, что ты можешь вот остаться, например, одна, или что ну, твой любимый человек может тебе изменить? Вот Были вообще такие у тебя ситуации в жизни, и а, что ты в этот момент, как ты себя успокаивала, как ты что ты себе говорил в этот момент какие шаги ты предпринимала то есть мы обычно спрашиваем с точки зрения посоветуй мне да расскажи мне как ты а, эту ситуацию преодолела а, если у женщины такие ситуации были а, мы в любом случае говорим, зачем нам это надо потому что мне важно понимать а, как вообще женщина самостоятельно проходит вот эти сложные этапы как она их проживает и на самом деле, что, что для нее в тот момент является точкой опоры? Вот что для тебя стало в тот момент точкой опоры? И здесь нужно, раскрыв уши, слушать очень внимательно женщину, да? постоянно подбрасывая ей дополнительные вопросы. А как долго этот период длился? А как у тебя в этот момент складывались отношения ну, с твоим супругом, там, или с его, с его родственниками, с вашими детьми? Как, как эта ситуация проявлялась, например, на твоем физическом плане. Там, может быть, женщина будет говорить, что у нее там бессонница, еще там какие-то тревоги были, может быть, были вообще изменения какого-то гормонального или там менструального цикла? Бывает всякое, вот бывает, говорят такие вещи, которые ты просто даже не можешь представить, что такая, такое проявление может быть. Если у женщины такой ситуации в жизни не было, или вы понимаете, что для нее эта тема она слишком острая, обычно это так происходит, тогда вы делаете шаг назад и включаете второй речевой модуль. Хорошо, что в твоей жизненной ситуации такого не было. Может быть, ты мне сможешь подсказать, что такая ситуация была у твоих знакомых или у родственниц, что они в этот момент транслировали, как они справлялись с этой ситуацией что для них стало точкой опоры, как они, где они искали поддержку. То есть, если для самой женщины эта ситуация остра, или вы понимаете, что вы слишком да, нарушаете где-то границы, нужно сделать небольшой шаг назад и а, перевести разговор на тему третьего лица. То есть, знакомые подруги и вот здесь вы знаете да эффект прихода в аптеку когда женщина приходит в аптеку и начинает говорить о том что у моей подруги завелись вши там и прочее прочее посоветуйте для моей подруги там или, или для детей моей подруги какой-то шампунь то есть этот эффект срабатывает в основном всегда и говорить о других людях о том что они говорили в этот момент очень охотно на самом деле наши опрашиваемые делятся. Поэтому берите в копилку два вот таких речевых модуля. Была ли в твоей жизни такая ситуация? Вспомни, может быть, это было там много лет назад. Что в этот момент происходило? Помоги мне, пожалуйста, понять, да, насколько это было критично. Могла ли та ситуация оставить какой-то негативный след для сегодняшней твоей жизни, как ты думаешь. Очень часто, кстати говоря, такие опросы, они приводят к возобновлению или к началу работы с таким клиентом, потому что мы все знаем, что травмирующие ситуации, глубоко травмирующие ситуации, они особенно особенно отражаются на всей последующей жизни клиента, или ну, женщины, неважно, ребенка, в детстве могут такое происходить, ну, в зависимости от того, какой у вас был опрос. И очень хорошо, кстати говоря, переводить эту тему с опроса на тему, какие, как ты думаешь, как это могла ситуация отразиться, и тут же приглашать клиента на первую диагностическую бесплатную консультацию. Если ты хочешь вообще посмотреть, Имеет ли влияние это все ситуация на сегодняшний день, приходи ко мне на консультацию. Очень часто такое бывает. Наши студенты даже на этапе проведения опросов уже набирают себе клиентов и успешно проходят наши платные курсы за счет новых поступлений от клиентов. Ну что, с вами была студия Эксперт. Если для вас была ценна эта информация, вы хотите ее попробовать скорее применить, ставьте лайк нашему видео, подписывайтесь на наш канал YouTube. Будем рады видеть вас вновь. И до встречи на наших открытых и других мероприятиях студии Эксперт. Пока!